Медиагруппа «Авангард» представляет. Это на самом деле самое знаковое, наверное, мероприятие вообще для тех, кто занимается соками. Мы рассматриваем эту площадку как обмен опытом, как обмен знаниями, как место, где мы можем найти новых, в том числе, новые знакомства. Был доклад Роберта Незамеева, нашего представителя, вчера по теме Security Data Lake, и сегодня будет доклад тоже от нашей компании, связанный с сервисами, с использованием, с использованием как бы процессов реагирования на инциденты как сервис. Нам важно и услышать как бы, обратную связь, чтобы нам сказали, это ли нужно, например, рынку, да, заказчикам или, или нет, или немножко у них другие ожидания. Когда мы начали этим заниматься, это был вообще космос, да? люди говорили, что сок нет не у нас никогда нам это не нужно вот за последние пять лет как раз с началом как бы первого форма до да, изменилось именно отношение к этой теме то есть все поняли теперь уже никто не рассуждает нужен сок или не нужен сок никто наверное уже не задает банальных вопросов сок это сием или сием это не сок вот Сейчас люди уже говорят и делятся практикой, все поняли, то, что это нужно, это нужно делать, все в это вкладывают, наверное, различные понятия, но тем не менее направление, проблематика, она у всех одна, все реализуют ее по-разному, эти задачи, но тем не менее все в, этом, все в это двигаются. Это ну, вот за последние пять лет основной, наверное, все поняли, что это нужно делать. И э, не только как бы, заказчики, не только рынок понял, да, но и в том числе регуляторы. Тоже немаловажно, э, немало, немало что за последнее время у нас появилось, это требование регуляторов. То есть появился появился 187 ФЗ, появилась НКЦКИ, появилась, соответственно, появилась госсобка и это тоже те задачи которые сейчас тоже актуальны и это тоже один из драйверов который позволяет развивать там тему соков основной сейчас вектор развития соков это переход с мониторинга даст то, то с чем это начиналось на реагирование то есть как на превентивное реагирование так и на автоматическое реагирование когда мы выявили какую-то угрозу вот и через какое-то наверное светлое будущее да действительно там э, у соков э, число как бы у Соков все больше и больше будет появляться автоматизации, все больше, больше и больше они будут переходить именно люди в сторону аналитики. Ну и развиваться там, где можно автоматизировать, нужно автоматизировать. Людей из цепочек нужно убирать. А Люди будут заниматься творчеством. То есть они, они будут заниматься аналитикой, они будут думать над тем, что может еще появиться, и, соответственно, настраивать автоматы для того, чтобы они это отрабатывали. 187-й ФЗ, на наш взгляд, пока помог, наверное осознать то, что мы не защищены, то, что есть эта проблема в первую очередь. То есть пока отрасль, пока рынок находится на той стадии, когда от, от отрицания проблемы к стадии ее сознания, к стадии принятия, уже к стадии решения. Да? То есть два года назад в основном все наши заказчики говорили, что такое Ки, мы не знаем, что такое, мы не КИИ, да, да и зачем нам надо, мы напишем одну бумажку и, как бы, и с этим все вопросы решим. Сейчас, собственно, благодаря в том числе регуляторам, да, их открытой позиции, они рассказывают, они доносят основные требования, основные пожелания, отношение людей к этому меняется, все более как бы просветительская работа дает все-таки свои плоды, и понимание есть, и есть уже движение в сторону выполнения этих требований, то есть уже многие компании провели у себя категорирование, уже приступают непосредственно к реализации защиты значимых объектов КИИ. И вот через какое-то время, когда эта защита действительно будет реализована, тогда мы почувствуем себя более защищенными. Есть, собственно, компании, у которых уровень зрелости с точки зрения информационной безопасности высок по тем либо иным причинам. То есть, например, благодаря отрасли, в которой они занимаются, благодаря тому, что там у них ранее происходили действительно какие-то инциденты со значимыми последствиями, а есть компании, даже, даже и коммерческие, ну и там, государственные, да, для которых этого это, это осознания еще не наступило. И они находятся еще на, на низком уровне. Когда мы приходим и рассказываем, как бы, предлагаем там, наши сервисы, рассказываем про угрозы, рассказываем про то, что случается, рассказываем, как с этим бороться, да, может звучать вопрос, а у нас это было раз не было как бы то зачем нам сейчас как бы платить деньги рано или поздно все к этому придут кто-то придет как бы осознанно кто-то придет только тогда когда произойдет действительно какой-то какой-то неприятный инцидент с точки зрения как бы заказчика с точки зрения бизнеса это это требование которое необходимо выполнять разумеется любая разумная компания стремится оптимизировать выполнение этих требований вот с точки зрения изменения законодательства, да, из, да, были уточнения со стороны регуляторов, здесь тоже надо отдать им должное, вышли, соответственно, дополнение к постановлению правительства, вышли ряд приказов со стороны ФСБ, которые как раз развивают нормативную базу 187 ФЗ и дают ответы на те вопросы, которые, которые как бы были непонятны, когда этот закон только вышел. Ну, это, этот процесс, скорее всего, будет развиваться, мы, мы надеемся, и по мере как бы, выполнения этого требования, в том числе нормативная база будет изменяться и улучшаться. Наша компания провела, помогла провести категорирование для нескольких соответственно крупных заказчиков мы уже заканчиваем эту работу, где-то там на стадии подачи документов, где-то на стадии внутреннего э, оформления. Это, это первое направление, да, что, где мы получили опыт. Второе направление – это э, то, что мы э, создаем сейчас центр гособка на базе как раз э, нашего центра мониторинга, и мы э, первыми в России прошли, добровольную э, предварительную оценку на соответствие требованиям. Это тоже был для, для нас э, неповторимый не, не экспириенс, можно так сказать. Да? Э, вот, э, и третье э, направление, к чему мы сейчас стремимся, э, вернее, то, что мы сейчас закончили реализовывать, мы на базе нашей платформы управления инцидентами реализовали интеграцию этой платформы э, с госсобкой э, для передачи инцидентов и сейчас э, формируем, собственно, портал для наших э, заказчиков, э, с помощью которого они, они и будут взаимодействовать с э, Input в рамках 187-го ухода.